Добрый вечер всем командорским team мой наставник Гайос Яхумшоев. Сегодня мы проводили э, очень хороший тренинг для команды, был фолл-ап. И я, я, я думаю, что каждый вот гостей, которые пришли, все взяли для себя тот ответ, который им нужен, и все готовы чтобы подключить себя. С Бахтером Плайном тоже вот, э, для нас да, вот проводили очень хороший еще, тренинг еще. И хочу вот знать... Вот, то есть да мнение вот общих людей. Ребята, как вам сегодня Фола? команда